Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим брокколи в чесночном соусе. Для этого нам понадобится брокколи, чеснок, вода, масло оливковое, соль, черный перец. Брокколи разделяем на соцветия, промываем ее. В кастрюльку наливаем воду, добавляем соль, перец, оливковое масло. Доводим до кипения. В кипящую воду выкладываем наши брокколи. Перемешиваем шумовкой. Доводим до кипения и добавим чеснок. Добавляем наш чеснок. Накрываем крышкой и варим 3 минутки на медленном огне. Главное брокколи не переварить. Она должна быть хрустящая и цвета изумрудно-зеленого. Осторожно выкладываем шумовкой наши брокколи. Можно кушать. Приятного аппетита!